Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на первом уроке мини-тренинга ⁇ Как сделать эффективную рекламную рассылку в Вайбере в декабре 2015 года ⁇ Этот тренинг записывается, как я уже говорил, совместно с техподдержкой SPAC и Fiosprom. Все программное обеспечение, базы, методика предоставлены техподдержкой SPAC и Fiosprom. За что вам, ребят, спасибо отдельное в очередной раз. Итак что у нас сегодня будет на уроке сегодня я вам расскажу как создать канал вайбера причем покажу способ номер один который возможно вам покажется таким громоздким сложным может быть но этот способ однозначно вам поможет если вы будете в дальнейшем работать с ватсапом с Instagram, то есть регистрировать аккаунты то программное обеспечение которое вы себе установите на компьютер он абсолютно работающее проверено, она вам пригодится. Итак, что вам нужно сделать в первую очередь? Вам необходимо пройти по ссылкам, которые находятся в дополнительных материалах к этому уроку, и скачать себе на компьютер две вот таких вот программ. Первая программка называется «Blues Обратите внимание, здесь в скобочках написано «Работающая версия». Это установочный файл. Вам необходимо просто его запустить, и он установится без всяких проблем. Никаких ключей, ничего спрашивать не будет. Показывать я это не буду, потому что ничего сложного нет. Точно так же, как я не буду показывать, как скачивать с Яндекс Яндекс.Диска. Ну, если вы это не умеете, либо у вас какие-то сложности с этим возникают, народ, а лучше дальше этот тренинг не смотреть. Правда, вернитесь там, разберитесь со своим компьютером, научитесь выполнять элементарные действия, потом изучайте что-то новое. Значит, программа BlueS у меня установлена. Еще раз повторюсь: устанавливается без всяческих проблем. То есть совсем соглашайтесь и окей После установки программа BlueStax у вас автоматически запустится. Я сейчас ее запущу сам. Значит, это эмулятор. Поэтому требования к компьютеру достаточно суровые, то есть чем круче компьютер, тем быстрее она запускается и тем лучше она работает. Ну, у меня здесь и 7 насколько я помню, да, вот и 7 но может быть не такой крутой, не с таким большим объемом оперативной памяти, но на нем прекрасно этот эмулятор работает. Если компьютер у вас будет послабее, то есть вот процесс запуска, который я сейчас вам показываю в реальном времени, видите, он у вас может занимать чуть больше времени. Просто сидим и ждем. Вот программка запустилась. Вот посмотрите, чем хороша именно та версия, которую я вам дал. Вам не придется устанавливать в эту программку приложения, которые вам потребуются для работы. А это я говорю, приложение Viber. Вот приложение WhatsApp и приложение Instagram. По умолчанию, если вы скачиваете эту программу с официального сайта, естественно, этих приложений там не будет. Их нужно отдельно устанавливать. Это лишнее время. Вот здесь они уже есть. Значит, что делает а, программа BlueStacks? Она на вашем компьютере имитирует вам Какое-то устройство, работающее под андроидом То, что нам и нужно. То есть ваш компьютер начинает работать как Android-устройство, на котором прекрасно будут работать нужные нам приложения. По большому счету, вы сейчас вот получаете виртуальный мобильный телефон. Одна проблема у этого телефона, у него нет номера. Поэтому вам, для того, чтобы это был полнофункциональный телефон, чтобы на него приходили смс, да, вам придется использовать либо какой-то реальный телефон, любой, для того, чтобы получить смс на него либо использовать какой-то сервис актуальных э, телефонов об одном которым пользуюсь покажу и расскажу как с ним работать но ну, вот так вот немножко чуть-чуть забежал вперед значит программа блюстакс установлена вы получили свой виртуальный android на компьютере что мы делаем в первую очередь мы заходим в список приложений то есть нажимаем кто не заметил вот на этот кружочек с точечками но ну, кто работал с android это стандартно да Здесь вот все точно так же, как на обычном Android-устройстве. Ищем настройка с самой программы, запускаем ее. Все это делается с накрытым щелчком. Выбираем раздел «Дополнительные параметры». Выбираем раздел «Приложения». И стираем личные данные программы. Вот это нам придется делать перед каждой регистрацией нового канала. То есть стирать все данные, которые у нас были до этого. Вот с этого я и начну выбираю вайбер и выбираю стереть данные подтверждаю все данные стерлись нажимаю на вернуться на главный экран вот такой вот жирная стрелка вверх да и возвращаюсь на главную страничку ну кто работал с андроидами эти кнопки они стандартные вот эти вот три кнопочки они есть на всех android устройствах что мы делаем дальше ну, возможно для, первого, для регистрации первого канала это и не надо делать, но так как я вам показываю всю схему, которую вам нужно будет затем повторять прям один в один, нам нужно сразу же поменять ваш мобильный телефон. Потому что с одного мобильного телефона, с одного ID много каналов зарегистрировать нельзя. Это будет, мягко говоря, подозрительно. Что же такое блин, за телефон, с которого там регистрируются тысячи вайберов? телефон, у которого 1.1 но разные номера. То есть вам просто не дадут регистрировать и забанят все. Поэтому мы сейчас наш Viber будем обманывать. Мы его будем обманывать с помощью второй программки, которую мы скачали. Она приходит к вам в архиве. Она не требует никакой установки. Вы просто ее разархивируете. Как работать с архиватором, тоже рассказывать не буду, извините. Вот вы ее разархивировали. И при запущенном блюстаксе эта программа работает именно когда Bluestack запущен. Видите, у него даже значок такой же, как у Блюстакса. Вы ее запускаете, открывается вот такое страшное окно, вам вообще не нужно обращать внимание на все вот это, вот реально не нужно. Что мы делаем? Вот видите, здесь внизу, изменить модель, выбираете вот строго на обум любую модель. Дальше, для чего мы ее запустили? Чтобы поменять ID, мы нажимаем Change, Видите? Нажимаем на кнопочку «Рандомайз», хотя можете здесь сбить какие-нибудь другие данные с руками, но проще всего «Рандомайз» набрать. Да? Нажимаем «Ок» вот. и нажимаем на кнопочку «Взять ID». Все. Теперь мы с вами сымитировали новый телефон с другим ID и так далее. Значит, Для чистоты эксперимента я вам предлагаю, это нужно сделать, перезапустить Bluestacks. Вы можете, конечно, из него выйти, заново запустить, делается через правую кнопочку здесь внизу, но для особо ленивых можете просто нажать на кнопочку сброс, это ну, аналогично перезапуску. Программу, которая меняет нам телефона, уже можно закрыть, после того, как вы взяли ID. Вот смотрите, сейчас Bluestacks перезапускается но уже перезапускается как бы с нового телефона. То есть у нас сейчас появляется новый телефон. Вот эти операции вам придется делать перед регистрацией каждого нового вайбер-канала. То есть чистить личные данные, менять ID с помощью программки BST вот и перезапускать BlueStacks. Вот, если вы будете поступать именно так как я вам показываю вообще все будет замечательно вы уже понимаете сколько это занимает время особенно если у вас немощный компьютер Итак, мы готовы мы сейчас готовы для того чтобы зарегистрировать новый канал на вайбере мы запускаем вайбер если вы все сделали верно у вас появится именно окно приветствия вот такой то есть программа считает что на этом телефоне вайбер запускает в первый раз ну потому что мы все для этого сделали Нажимаем продолжить. Вверху у вас должна автоматически через какое-то возможное время выбраться ваша страна. Видите, у меня он сразу определил, что я из России. Он это определяет по IP вашего компьютера. Вот Все, что вам здесь требуется, это нужно ввести номер вашего мобильного телефона. Я взял номер. Телеф... взял физический телефон у своего администратора потому что на свои телефоны я уже все зарегистрировал почему взял физический телефон для того чтобы быстро получить смс на него Потому что через службу виртуальных телефонов это занимает время. Вот когда я вам буду рассказывать о втором варианте регистрации, я вам там покажу, как использовать именно виртуальный телефон. Но сейчас мы используем мобильный телефон моего администратора. Значит, я беру и вбиваю номер своего телефона. Смотрите, семерочку уже вбивать не надо, потому что это автоматически будет добавлено. И вообще все вайберы. Вы вбиваете без кода вашей страны. Это автоматически добавляется. То есть я начинаю с 919, 236, 62. После нажатия на кнопочку «Продолжить» вам появляется вот такое вот окошечко, где вас еще раз спрашивают, правильно ли вы набрали номер. Я сейчас его проверю, сверю с бумажечкой. 219, 236, 62, 86, да, все правильно. Нажимаю кнопочку «Ок». Вам необходимо нажать вот здесь вот внизу, где у вас написано, это действительно ваш мобильный телефон, видите? Нажмите здесь. Я нажимаю вот здесь. Опять же, это ваш мобильный номер. Но это не мой мобильный номер, это мой номер моего администратора, но он у меня в руках. Я говорю, да, окей. И сейчас мы переходим в режим активации, то есть в режим ожидания. Вот видите, пошел звонок. Это мне звонят враги. Звонок идет от Viber. Вам не нужно не брать трубку, ничего. И кто будет регистрировать с телефона, то есть ничего не хватайте. Вот все, что сейчас вам нужно сделать, это просто-напросто почитать ту смс которая вам пришла. Так, вот вошел в меню наконец-то с чужого телефона. Выбрал смс -ки. Вот, пришло. Пришла смс входящие входящая. Вот она, смс от Viber, но вы ее, к сожалению, не видите. Я открываю эту смс а в этой смс вам приходит четырехзначный код. Когда будете регистрировать, если кто-то захочет зарегистрировать Viber именно с телефона на андроиде, либо с айфоном, с айфоном вообще классно все быстро, мне очень нравится, то там вам будет приходить шестизначный код. Здесь же нам приходит четырехзначный код, это все нормально. Все, что мне нужно сделать, это вбить номер этой смс-очки, этого кода. 3851. И нажимаю на кнопочку ⁇ Продолжить ⁇ Естественно, номер телефона, на который вы регистрировали свой Viber, вы должны куда-то записать. То есть я вам рекомендую сразу же открыть какой-то блокнотик и номер телефона, на который вы сейчас зарегистрировали свой Viber, записать для чего это делается потому что следующим шагом который вы должны будете сделать после того как зарегистрируете вайбер на виртуальном своем телефоне работающем под управлением блюстакс вам этот вайбер нужно будет номер этого вайбера перенести в программу рассылщик и программа рассылщик естественно спросит номер вашего вайбера это следующий шаг мы к нему перейдем в следующем уроке сейчас мы попали на страничку, которая очень простая и очень понятная, что от вас требуется. От вас требуется ввести имя какое-то и придумать, добавить какую-то фотографию. Значит, Я вам рекомендую надергать фотографии каких-то приятных девушек и называть свои вайберы женскими именами. Значит, Вы можете скачать эти фотки ну, с того же самого Яндекс.Картинки, сложить их в какую-нибудь папочку на рабочем столе, назвать ее «Картинки». Я уже подготовил таких картинок, они лежат у меня в отдельной папочке. Нажимаю на «Добавить фото», выбираю «Выбрать фото из галереи», выберите «Из Windows», открываете ту папочку, где у вас лежат ваши фотки, выбираете ту картиночку, которую вы хотите использовать в качестве аватарки профиля, ну, каким-то образом ее позиционируете, нажимаем на «Сохранить», все, картиночка есть, и придумываем какое-то имя, ну, например, «Света». По имени своего администратора все нажимаем продолжить окей у нас с вами есть работающий канал вайбера который у нас работает на нашем виртуальном виртуальном мобильном телефоне работающим под андроидом номер этого телефончика этого канала вайбера мы с вами предварительно сохранили в текстовый документ и затем его перенесем в нашу программу «Рассыльщик». Вот это первый способ регистрации каналов в Viber. Если вы решите регистрировать еще один канал после того, как этот номер разместите в «Рассыльщик», вам нужно будет проделать все те же операции, как я вам показывал в начале. Это «Войти в настройки», «Блюстакс», «Выбрать дополнительные параметры», Выбрать приложение, найти Viber, нажать «Стереть данные». Я сейчас это делать не буду, пока я не размещу этот э, номер в рассылщик, иначе Viber у меня перестанет работать. Я не, см не смогу после того, как сотру данные, разместить этот номер в рассылщике. Запускаем программу, программу, меняющую ID, BST, Tweaker. Выбираем другой ID, другой телефон да, и перезапускаем Bluestacks. Вот все, что мы с вами делали в начале, мы в точно такой же последовательности повторяем и получаем еще один канал. Конечно, после того, как у вас закончатся все мобильные, вам хочешь не хочешь, придется перейти к сервису виртуальных мобильных телефонов. Итак, друзья, на этом первый урок у нас закончен. Во втором уроке я вам покажу более простой способ регистрации канала на вайпере. Спасибо, смотрите урок номер два.